умение сплотиться во имя великой цели. Именно эти качества позволили нашим отцам, дедам и прадедам победить жестокого и сильного врага. Мы живем под мирным небом. Я хочу пожелать каждому участнику никогда не познать трудности военного лихолетия. В октябре прошлого года я осуществил свою давнюю мечту еще раз побывать.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 так, такая солидарность нашего студенчества, это же умолим все Значит, мы со своей...